Всем привет! На связи Алексей, и сегодня я копался-копался в интернете и наткнулся на такую замечательную соцсеть, как альфа -Бит. Это, я думаю, что будущая замена контакта в YouTube. Рекомендую всем туда вступать, так как всего там в данный момент 4000 человек, представляете, со всего мира. И вы зайдете самое первое. Люди будут к вам добавляться. Ну, в планах того, что кто знал, что такое трафик. И как выгодно продвигать свои реферальные ссылки. Плюс. Большой плюс. Это каждое действие в соцсети вам платят монетки. Но которые будут только выведены в конце года на ICO. Но суть не в этом. Суть в том, что люди добавляются на автомате. И... Если вы сейчас зайдете, в самом начале лично я подключился. Вот. И в самом начале люди ко мне идут на автомате. Давайте посмотрим, что тут такое. Альфа-бит. Так. Вот так вот. Такая суссеть. Она еще немножко сыроватая, конечно, притормаживает. Но в будущем, я думаю, они уберут какие-то моменты. Ну так, регистрация здесь обычная. Немножко длинная, я тут регистрировался. Username, вот, e-mail, пароль, подтвердить пароль, я не робот. Имя, как вас зовут, дата рождения. И, самое главное, кошелек эфире мой введите, так как на этот кошелек можно будет выводить в будущем монетки. Так как я здесь зарегистрировался, я сразу зайду. Давайте посмотрим, что это за сеть. Так, опять не могу. Хочу, чтобы я Так. Сейчас подгрузится. Во, смотрите. Какая вещь. Так. Нам за регистрацию и за различные действия, допустим, если принять в друзья человека, дают вот такую вот монетку 1 ЛПХ. Вот. Это 0.01 эфириума. Сейчас у нас эфириум равен 1000 долларов. Значит одна монетка ЛПХ равна 0.1 доллара. Считаю неплохо получить там 6 рублей, за то, что вы приняли человека в друзья. Вот. Давайте посмотрим из всего этой сети. Видите, 314 дней – это долго, но суть не в этом. Суть в том, что сейчас пока еще очень мало людей. Давайте посмотрим члены. Очень мало людей подключилось, и вы можете быть среди первых, и на вас будут больше подключаться. И в чем смысл заточена эта соцсеть, на кого? Вот смотрите, все члены 3917 человек, это для интернета, для международной сети, это просто капля в море, сами должны понимать. И как люди добавляются? Люди все хотят заработать, вот лично я хочу заработать. Вот, нажимаю кнопочку, добавить человека, добавить человека, добавить человека, добавить. добавить. Вот они немножко, видите, подтормаживает. Я добавляю всех. Когда они мне ответят, то есть подтвердят добавление в друзья, не начислятся монетки. По 6 рублей, ну, по одной вот этой монетке, ЛПХ, будет начисляться. И я буду получать эти монетки ну, в будущем, когда-то через год я их увиду, но не суть. Самое главное, что они будут И люди меня видят. Так, ладно, подобавляли, хватит. Давайте посмотрим вкладку «Активность». немножко притормаживает да потому что новая а еще сырая немного как я понимаю вот смотрим видите ставим лайки вот максим несколько секунд назад стал моим другом тут тоже друг тоже. Вот. Друзья, ставим лайки, так как за лайки тоже вроде бы дают какие-то доли этой монетки. Вот. В итоге, э, что получается? Допустим, ВКонтакте, в Фейсбуке мы э, за всю активность ничего не получаем. но ну, Грубо говоря, люди не, стимули... не стимулированы. Вот. А здесь у людей идет стимуляция за то, что никто проявляют какие-то действия, приглашают других людей, ставят лайки, делятся, пишут новые какие-то новости. Вот за все они получают монетки. Вот. Давайте посмотрим на панель управления. Кстати, когда подключитесь, добавляйте сюда фотографию. Ну, в профиле там разберетесь. Это тоже начисляет монетку. Смотрите, я уже получил 9 монеток, это по 0,1 доллара. 0,9 доллара, грубо говоря, ничего не делаю. Я еще завтра посмотрю, как, сколько мне людей добавится. Вот, но сегодня могу вам показать просто активность. Зайду на почту. Они за каждую активность присылают э, какие-то ну, уведомления. На почту. Я это уведомление отключил. Там тоже в настройках можете отключить, чтобы э, почтовый ящик не забивался. Я сейчас отключил, но ну, вот смотрите. Вот вот, вот, вот, вот, сколько уведомлений, это сразу идет, грубо говоря, я ничего не делал. Вот это ко мне просится, друзья, лайкают, репостят, что-то еще делают. Я никак на это не знаю. Вот я зарегистрировался в час 0-3. И вот такая вот толпа каменных. Я не знаю, что завтра будет. Может быть будет тишина. Но факт в том, что соцсети она как бы есть, она существует. Еще раз скажу небольшой момент. Эта соцсеть, как я ее нашел. Как бы я занимаюсь.. Привлекаю рефералов на ICO криптомонет различных, у меня там есть телеграм-канал, внизу можете посмотреть ссылочку, оставлю под видео вот и все люди которые здесь участвуют они тоже продвигают SEO криптомонет и даже вот тут можно посмотреть что допустим в все группы созданы для того, чтобы посмотреть, какие группы лучше. SCO, Bounty, Airdrops, бесплатные монеты, Bounty. Bounty это все монеты, это все группы вот такие, грубо говоря, сеть из которой трафик переливается на... Аирдропы, вот эти ICO, они, ну, бесплатные токены на получение. Вы все знаете, что за бесплатные токены, за привлечение друзей вам платят, а, бонусы дают. Вот, И в итоге, посмотрите, смотрите, смотрите, все это ICO проекты, бесплатные токены, зарабатываем, все, все, все, все, все хотят заработать, все хотят трафик, всем нужен трафик. Вот уже 8 страниц этих групп созданы я рассматриваю данный проект как очередной источник трафика так что всем рекомендую подписывайтесь заходите пока проект в самом начале в самом разгаре вот. что еще я хотел сказать ну вроде на этом все как все понятно заходите ставьте аватарку периодически 181 группа 16 друзей у меня сейчас всего 3918 а да давайте я вам еще покажу моментик небольшой как начисляются эти монетки ну, единственное единственно жалко что эти монетки э, можно будет -то вывести только в конце года вот это момент но может быть что-то пораньше случится. Что-то будет пораньше, и можно будет вывести. Вот, вот ПХХ история. Ну, видите. 30 но тут на час времени немножко не то да обновил профиль 05 добавили добавил нового фото одну монету добавили 308 новый форум топик ну, я там группу создал и в группу написал просто вот комментарий в группе оставил 01 нового фото единицы создал группу у меня вышли видеть ли 10 этих э, э, монеток Вот, опять же новый друг один монетка опять одна монетка одна монетка и вышел из какой-то группы я минус 0,5 мне вышло если я выхожу из группы то читают Когда захожу в группу прибавляют также как видите друзья группы сообщения среди сообщения они шлют тоже все с предложением зайти на их аирдропы подключиться по их ссылке, вот видите, подключиться по их ссылке и, грубо говоря, все ищут рефералов, 300 монеток предлагают, опять же, так что всем рекомендую, подключайтесь. Я думаю, что эта соцсеть. Будет в будущем замена Ютубу. Во всяком случае, я на это надеюсь. Вот. Так что подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Буду очень благодарен. Все, всем мира, добра и процветания. Все, спасибо большое за просмотр. До свидания.